Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел. Как всегда, с вами ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас крайне важное видео это какие таблетки принимать при тревожных расстройствах. Я понимаю, что многие из вас находятся в таком состоянии, когда им заниматься психотерапией очень тяжело. И для этого им потребуется медикаментозное решение. В этом видео я вам расскажу какие препараты при каких случаях стоит принимать и при каких не стоит. К сожалению, на сегодняшний день любые представители медицины, неврологи, психотерапевты, психиатры, будут выписывать вам серьезные противотревожные или антидепрессанты. И они видят только в них решение вашей проблемы. Но в любом случае, пить их или не пить – остается выбор за вами, потому что в вашей жизни тревожное расстройство не угрожает. Физически у вас огромное количество времени есть. И мы сейчас с вами разработаем стратегию, при которой вы будете понимать, какие мне стоит пить препараты, в какой момент и в как, каким образом. И для вас это будет наилучшим использованием даже этой фармацевтики. Потому что ее беспорядочное, бездумное использование приводит к зависимости, к синдромам отмены, к ухудшению, ухудшению вашего состояния. Не улучшению, а ухудшению. И мы сегодня все эти вопросы разберем, поэтому досмотрите до конца это видео. Итак, давайте начнем с того, что в первую очередь есть три категории препаратов, которые можно использовать при тревожных расстройствах. Начнем с самой простой категории безрецептурные успокоительные, то есть это и может быть и валерианка какая-нибудь, тенотен там другие, то есть травяные на травяных основах безрецептурные успокоительные, которые вам выдадут в аптеке, если вы просто придете и попросите. Их вы принимаете ситуативно, в большинстве случаев они оказывают эффект ментальный То есть вы считаете, что они сейчас вас успокоят, принимаете таблетку и они успокаивают И вот здесь мы говорим о том, что если у вас в какие-то моменты возникают тревожные состояния, то есть все остальное время вы себя чувствуете в целом, в общем-то, неплохо, то в эти моменты вы можете просто использовать эти таблетки или даже просто носить их с собой. Это позволит вам успокаиваться на этом этапе. Второй важный момент – это уже рецептурные, успокоительные или седативные, эм, эм, как бы сказать-то, мгновенного действия, можно так сказать, ситуативные препараты, ситуативного использования. Это, допустим, финозепам тот же и другие различные препараты, которые относятся уже к рецептурным, потому что являются транквилизаторами. То есть их выписывают психотерапевты, психиатры и, допустим, там, неврологи. Может, еще другие врачи тоже могут выписывать. Вы их используете в те моменты, когда вас накрыла, например, уже сильная паника. То есть у вас случилась паническая атака, вы использовали таблетку, причем вы можете здесь регулировать дозировку, то есть использовать не целую таблетку, а пол, четверть или восьмую часть таблетки для того, чтобы прямо сейчас... Улучшить свое состояние То есть если в целом вы себя чувствуете нормально У вас есть тревожность повышенная Но в какие-то моменты она сильно возникает Доводя вас до паники Вы можете в эти моменты использовать этот препарат Или использовать его по мере возникновения стрессов Например ситуативно перед сном Понимая, что вы можете вообще не уснуть сегодня И если вы принимаете перед сном Вы теперь выспитесь нормально Себя будете под утро чувствовать Опять же регулируйте дозировку Ситуативно это очень хорошо и третий, самый, на мой взгляд, жесткий момент, это антидепрессанты. Они отличаются отсутствием ситуативного эффекта. У них эффект, наоборот, накопительный. То есть они как такой каток, все засомнут. И вот здесь вы принимать начинаете антидепрессанты, они начинают работать только на третью неделю. То есть вы, грубо говоря, будете только со второй-третьей недели ощущать эффект влияния этих антидепрессантов. Но... Проблема в том, что вам придется их принимать регулярно. У многих из них есть период применения, то есть определенные ограничения. Но зачастую люди сидят на ними годами непрерывно, что очень сказывается на их здоровье, потому что там есть определенные побочные эффекты. И вот здесь это самый жесткий случай. В каких случаях вам надо принимать антидепрессанты? В тех случаях, когда вы уже понимаете, что весь ваш день состоит из постоянно сплошной непрерывной сильной тревоги. То есть, что если вы сейчас не уберете эту ежедневную тревогу, которая распространена в течение дня, вы не сможете работать, выходить на улицу, заниматься делами. То есть вы будете только лежать. Вот если у вас уже такое состояние, то, конечно, вам стоит использовать антидепрессанты. Для того, чтобы улучшить свое состояние, выйти в нормальное состояние в течение дня. Теперь, что мы делаем э, вообще, что я оцениваю, как я оцениваю прием таблеток при тревожных расстройствах. Я считаю так, значит, вот если человек не э, считает, что его состояние еще нормальное, то есть он справляется сам, да, у него есть тревоги, он тревожный, он мнительный, у него возникают ситуации, где он тревожится, но он считает, что он справляется с этими ситуациями какими-то другими способами, тогда пить ничего не нужно. И вам нужно просто работать над своей тревожностью, чтобы ее снижать. То есть вы как бы сейчас на этом этапе можете легко начать работать с тревожностью, потому что только началась эта проблема, и быстро из нее выйти. Второй этап. Когда есть фоновая тревожность, и в какие-то моменты это выходит уже за пределы на уровень паники. В этих моментах вы можете использовать препараты ситуативного действия, такие как феназепан, например, и транквилизаторы сильные, рецептурные но при этом вам нужно работать над собой, над снижением своей общей тревожности, чтобы вот эти вспышки сами не возникали, и в какой-то момент на фоне снижения тревожности вам просто не надо будет принимать. Вот в этом самое класс, что человек, у меня было множество клиентов, которые пили феназепан, и они говорят, я спрашиваю, а на этой неделе фипили? И человек такой, о, точно, а я забыл на этой неделе его пить. То есть из-за того, что он ситуативно его пил, не было привязки ко времени, что каждый день в какое-то время я должен его выпить. И поэтому он выпивал феназепан только в момент необходимости. И в результате отсутствовала некая зависимость, и в башке не было вот этой связки, что обязательно надо выпить, иначе будет плохо. Он наоборот он в любой момент знал, что я сейчас выпью, мне станет хорошо, если мне станет плохо. То есть, как только мне станет плохо, я выпью, все будет хорошо. И при этом получается, что он не, изначально не думал о препарате, он ждал, пока будет плохо, и потом он знал, что можно выпить, и это его дополнительно успокаивало. Когда ты работаешь с тревожностью, она снижается, и у вас не возникают этих всплесков тревоги, и вы не принимаете препарат. Вот таким образом вы легко с него сходите. Третий этап – это когда вы уже на антидепрессантах. В этом случае ваша задача понять, что в зависимости от того, какие есть у человека физиологические особенности, антидепрессанты могут работать как в плюс, так и в минус. То есть на одного человека антидепрессант даст нужный эффект, на другого даст другой эффект. Ваша задача все время тестить эти антидепрессанты, как бы мы говорим, если у вас тяжелое состояние, что вы без антидепрессантов работать не можете и работать над собой не можете. То есть представьте, если человеку, его, он там, грубо говоря, ночами не спит, у него постоянно непрерывная сильная тревога, и ты ему говоришь, давай разбирать свои, с тобой тревожные события. И он понимает, что если он сейчас еще и просто обратит внимание на эти тревоги его просто замкнет. Вот в этих случаях конечно вам стоит начать прием антидепрессантов, чтобы вернуться в нормальное состояние. И здесь нужно понимать, что вам надо будет перебрать эти антидепрессанты, пока вы не найдете тот, который вам именно даст тот эффект, который вы хотите. которые те симптомы, которые вас пугают, ослабит, не даст ту побочку, которая дополнительно пугает, то есть надо будет его подбирать. Но когда вы подобрали антидепрессант, если он просто перекрыл вас все, и вы как зомби, то есть вы как в воде, ничего не чувствуете, абсолютно ноль эмоций, ни позитивных, ни негативных, вам теперь вот так вот все, это говорит о том, что вы переборщили с дозировкой, ее надо уменьшать. И вот ваша задача выбрать тот антидепрессант, который дает на вас правильный эффект, комфортный эффект для вас не дает много побочных эффектов поэтому столько антидепрессантов и много потому что указывала физиологические особенности это надо учитывать второй момент это то что вы э, находите ту дозировку которая позволяет чувствовать себя комфортно но как на первом этапе когда вам надо использовать ситуативный и успокоительный понимаете то есть вы с помощью антидепрессантов как бы переходите на первый этап когда тревоги у меня есть но они слабо ощущаются но я их могу идентифицировать потому что когда вы находитесь на таком этапе что на антидепрессантах у вас есть тревоги, вы можете начать работу с этими тревогами, снижая общую свою тревожность и получая соответственно еще больший эффект как бы, от антидепрессанта в дальнейшем вы просто начинаете постепенно дозировку снижать либо постепенно переходить на, на отказ антидепрессантов то есть там бывает так, что вы можете не а, уменьшать дозировку а снизить регулярно приема этих таблеток антидепрессантов по-всякому это все равно можно сделать главное здесь в чем смысл приема антидепрессантов транквилизаторов и успокоительных безрецептурных на любом этапе это должно быть в качестве каникул для вашего организма то есть, представьте себе что ваше тело страдает вы не спите плохо едите постоянное сердцебиение то есть вымотанное состояние организм выматывается и вы с помощью антидепрессанта как бы отключаете его от своих вот этих переживаний, чтобы организм спокойно кушал, спокойно спал, спокойно себя чувствовал, не перенапрягался. Но в это время вы должны прорабатывать свои тревоги, потому что как только плотину убрать в виде антидепрессантов, успокоительных транквилизаторов, все тут же рухнет. Поэтому... В первую очередь нужно использовать успокоительные любые препараты в качестве выкупленного времени на работу над собой. То есть я выкупаю время, чтобы начать сейчас работать над собой. И я использую препараты таким образом, да, какие принципы, чтобы у меня оставались мои тревоги на уровне моих эмоций, я их мог идентифицировать, но при этом чтобы они были недостаточно сильны, чтобы усугублять и ухудшать мое состояние. Теперь ключевой момент. Ответ на главный вопрос – Могут ли таблетки вылечить тревожное расстройство? Правильный ответ единственный нет. Но давайте мы разберем, что есть случаи. Люди говорят: Я пропил и все прошло. Здесь часто происходит так, что человек находится на первом этапе. Допустим, у него только первый раз произошло обострение на фоне стресса и уровень тревожности у нее невысокий. И вот он пропивает ряд препаратов через пару лет, ну или там, через пару месяцев, перестает принимать, все чувствует себя хорошо. Помогли ему препараты? Нет, он бы и так из этого состояния вышел, без них, потому что стресс ушел, уровень тревожности недостаточный, чтобы продолжилась эта вся катавасия Второй этап, у него снова случается обострение, он снова сталкивается с этими проблемами, снова берет те же препараты и хоп, они уже не работают Он берет потяжелее, сработали, но потребовалось уже, допустим, год, а не несколько месяцев, чтобы он выйти и вышел из этого состояния Потом он снова сталкивается с обострением спустя несколько лет. И теперь уже даже эти препараты, которые помогли ему выйти и давали эффект, уже эффекта даже не дают. И получается, что он остался в ситуации, когда он не вылечился с помощью препаратов, а он просто пропустил благодаря им этап, когда они помогли ему как бы выйти из этого обостренного состояния. Но смысл в том, что его проблема как была, так и оставалась. У него происходил процесс дальнейшего повышения тревожности. Тревожность каждый день потихонечку возрастала. И вот чем выше она становилась, тем сильнее стресс проводил, приводил к обострению. И получается, что антидепрессант, наоборот, создал условия, при котором человек, чем старше становился, тем выше была вероятность его, что он столкнется с этим обострением тревожного расстройства. Значит, антидепрессант, он не убирал тревожное расстройство, а накрывал его и как бы загонял его под кожу. И потом это продолжало распространение. Человек просто этого даже не видел. То есть, грубо говоря, представим себе ситуацию. Человек с первого раза говорит, я отказываюсь от успокоительных, я буду работать сам. Начинает работать со своим мировосприятием, с эмоциями, с мышлением, работает в когнитивно-поведенческой психотерапии, разбирает тревожные события, обращается к психологу, он не использует препараты и он свой уровень тревожности сохраняет, он у него дальше уже не повышается, он его сохраняет, потому что он продолжает работать над собой и получается на фоне следующих стрессов обострения не случаются а люди наоборот думают, вот я выпил препараты, мне помогло. Значит с мышлением, восприятием работать не нужно. Не буду с этим работать, в следующий раз снова выпью таблеточки. Хоп, обострение. Человек снова попал в ситуацию, а тот проработав на, на первом этапе уже в нее не попадает, потому что тревожность низкая, а у этого все время росла. Хоп, обострение на фоне стресса. Уже препараты и человек уже начинает сомневаться. Странно, почему? В прошлый раз я вышел из -за этого состояния за месяц, а теперь я уже третий месяц принимаю эти препараты Они не помогают Да и эффект какой-то не такой, как в прошлый раз И они начинают использовать более тяжелые Хоп, помогли Думают, ну вот, ладно, все равно нашел таблетку В следующий раз найду снова таблетку И она мне поможет попадают снова в обостренное состояние, потому что после препаратов тревожность продолжает расти, человек же не работает над мышлением и восприятием. И потом на фоне строится хопа, снова обостренное, обостренное состояние, где ему требуется уже тяжелые антидепрессанты, долго на них сидеть. И он что делает? Сидит на антидепрессантах, думает, все, прошло пару месяцев, как в прошлый раз, я чувствую себя отлично на антидепрессантах, надо с них сходить, начинает их убирать. Сначала все отлично, первая неделя все хорошо, потому что эффект сохранился Но на третью неделю он чувствует, что его начинает снова накрывать Накрывать то, что было в начале, когда он начал пить антидепрессанты, но ну еще еще сильнее Почему? Потому что в, за это время тревожность дальше возрастала, он же не работал с тревожностью И теперь он возвращается в состояние гораздо более тяжелое, чем было до приема антидепрессантов Как так? Да все дело в том, что он просто потерял это время и использовал его неправильно, неэффективно. Потому что если ты принимаешь любые успокоительные препараты, это значит, что тебя что-то заставило эти препараты принимать. То есть любому из нас никакие успокоительные принимать не надо. А тебе надо, потому что у тебя есть проблема, которая к этому привела. Так вот, пока ты не решишь проблему, которая привела к тебе, к тому, что ты начал пить, антидепрессанты, транквилизаторы или успокоительные тебе придется пить их и дальше, как только проблема ушла, нету тревожности, не зачем пить. Если у меня нет тревожности, мне зачем пить антидепрессанты, транквилизаторы. Если у меня нет тревожности, если я убираю антидепрессанты, со мной ничего не происходит, потому что ее нет. Потому что когда я убираю антидепрессанты, синдром отмены ⁇ это не что иное, как возвращение вашей тревожности, которая была до приема антидепрессантов и немножко еще подросшей на фоне того, что со временем уровень тревожности у вас продолжает возрастать. Поэтому, друзья, очень важно это понимать. Потому что врачи, они, они как бы скажут вам Вот вам сидеть всю жизнь на антидепрессантах И они считают, что они правы Что это единственный выход на сегодняшний день Просто потому что врачи не работают с эмоциональной сферой Они не могут решить вашу проблему по-другому Но на самом деле вы должны понимать Что антидепрессанты, препараты успокоительные Они вам не нужны Они обычным людям не нужны они нужны вам, потому что у вас есть проблема. То есть причина, по которой вы хотите их принимать, тревожность, которая каждый день вас долбит. Если эту тревожность убрать на эмоциональном уровне, не было бы тревожности, не было бы тогда и симптомов, и панических атак, и не было бы необходимости эти таблетки пить. Поэтому используем таблетки, но используем их правильно, используем их для того, чтобы дать себе время на избавление от причин, по которым я стал принимать эти таблетки. Почему врачи не дают этих решений? Потому что их не учили, что эмоции способны так влиять на физическое тело. Их как бы учили. Есть болезнь, есть лечение. И они считают, что ваша проблема – это сбой вегетативный, что это какие-то расстройства внутренние. И они пытаются таблетками их лечить, как все остальные болезни. Но это не болезнь. Это просто ваш образ мышления, приведший вас к накоплению тревожности и повышению вашего уровня тревожности, из-за которого вы принимаете эти таблетки. Напоследок скажу вам, не болейте, друзья. Принимайте таблетки правильно. Делайте это с умом. Используйте это в свое благо так, чтобы в будущем да? То есть вы сейчас пьете таблетки для того, чтобы в будущем их больше никогда не пить Я желаю вам в этом большой удачи Всем пока